Доброго времени суток, с вами Каттамхали. Сегодня предстоит посмотреть бой на советской ПТ ПТшке 10 уровня Объект 268 дробь 4 Карта Монастырь Игрок Танкист from соу Ну или как это перевести, если я так... Танкист с севера, наверное соу вроде бы север Прошло там, ну, практически 40 секунд, и счет становится уже 0-2. Умудряется слиться где-то два союзника, причем один достаточно живучий танк. Это Т-62. Торопились, по-видимому, они там на центр. СТ-шки, ЛТ-шки на этой карте любят туда пробираться. это вот в начале боя можно вот так вот взять и сразу отправиться в ангар. Красавчики, ничего не скажешь спрашивается, зачем вы в бой выходили? Может просто не хотели играть на этих танках? <laughs> ну, тогда вообще непонятно. Короче, просто им не повезло, наверное. Да? Причем обоих уничтожил объект 140-й. Правом фланге здесь как-то не особо многолюдно. Втроем отправляются Кранваген, объект 277. Ну и наш сегодняшний герой на объекте 268. Вот, вот как чувствовал, что, что здесь появится какой-то противник. Сходу удается нанести урон СУ-7. 430-й полетел дальше. Вот так вот бросать фланг. По-моему, сейчас там арта попадет под раздачу. Ну, арта уже поняла, что запахло жареным Начала перемещаться там Убежать от 430-го 268 решает вернуться, помочь арте Ну, или, да На арту ему, может быть, вообще параллельно Просто он понимает, что здесь будет сейчас 430-й в одиночестве Все равно, в любом случае, надо с ним разбираться Это вот такой прорыв в тыл в начале боя Второе пробитие 100 тысяч с небольшим урона 430-й вообще не обращает никакого внимания на 268-го. Получает уже второе пробитие. Остается у него там какие-то копейки прочности. Здесь прилетает с центра. Ну еще и от арты чемодан. Конечно, на полтысячи сразу. Немного не хватает альфы здесь. Точнее, альфа не проходит, чтобы добрать 430-го. Можно было с разгона попробовать его добрать тарану. Ну, в принципе, так и получается, но вот в такие моменты выглядят очень странно. Там практически соприкоснулись, мне кажется, вообще не должно было произойти никаких повреждений. Но 430-й все таки умер от страха, наверное. Не дожидаясь следующей плюхи. На правом фланге закончились союзники, но их было там не особо много, всего 2 ТТ. Ну и не сказать, что там противники преобладали. Т-62, я смотрю, ехал понизу, то есть 2 на 2 они там могли немного и подольше пожить. Счет тем временем становится 3-5, команда по прочности, но ну, уступает незначительно, там почти на равных. Там в чате уже идет какая-то перебранка. Ну, как всегда. Я вот поэтому и предпочитаю играть с выключенным чатом, чтобы не считать ничего вообще. Ну, на левом фланге там еще продолжается какое-то сражение. Идут союзники в наступление. Не знаю, вот, что там делает бабаха, если на мини-карте посмотреть. Со своей картонной броней она чуть ли не впереди планеты всей. Счет 4-6. Что-то никто сюда вниз не торопится. Но ну, -то он Т-62 где-то засветился. И тут же его уничтожает, кто там про Т-65. Ну, оставшиеся и так за особо сюда не торопились. И кажется, из 7 и там еще какой-то танк, не знаю, будут, наверное, сидеть наверху. А на левом фланге тоже, по-моему, складывается все не очень хорошо. Союзники там тоже почти заканчиваются. Сейчас следующий кандидат в ангар Т110Е4. Ему сразу там видно, по миникарте приближается несколько противников. Тем временем, наш сегодняшний герой устал сидеть ждать, решил сам поехать Дела Обнаруживается 60 ТП а, ну, в такой ситуации Что, ну надо пытаться как-то развести Противника на выстрел Ну не выдерживает 268-й Поехал вперед, ну и В итоге удачно удалось тонкануть. Обычно страшно под такой ствол Выезжать, у которого знаешь, что средний урон 750 и даже если у тебя полный запас прочности, будет очень больно. Вот здесь пытался, по-видимому, противник выцелить вот эту вот, ну вот как, на, на, на, на лючке. Вот это вот, как это назвать, да, рогатулина торчит в разные стороны, которая пробивается, в принципе, без проблем даже базовым снарядом. Но не удалось ему это сделать, не попал. Тем временем а, не успел даже озвучить, хотел сказать, что остаются втроем как забирают арту, и вдвоем против восьмерых противников. Да, даже фразу, ну, почти договорил, и, да, забирают гриля пятнадцатого, 268-й в одиночку против восьмерых, давненько я такого не видел. Мне даже интересно посмотреть, что там по прочности, да по прочности он Т-57 фуловый. Бабаха полная, ну, две арты, конечно, они в любом случае там шотные для объекта 268-го, даже с полным запасом прочности. Ну, ситуация, конечно, тяжелая. Танкисту с севера придется поднапречься. Чтобы решить все свои насущные проблемы в виде восьми живых супостатов. Не зря, не зря 268 сюда ехал. Удается засветить одну артиллерию. Ну, там еще и вторая слева. Ну, вторая должна там успеть спрятаться. Нет, она решила произвести выстрел. Ну, а теперь уже времени слинять не будет. Перезаряжается в огонь. И вторая арта тоже отправляется в ангар. Четвертый фраг. Почти 5000 нанесенного урона, где оставшиеся противники. Никого не видать ну, в данный момент лучше ехать к базе Потому что не ровен час Кто-то может просто встать на захват А если встанут вдвоем, то Даже 268 со своей скоростью Может не успеть сбить захват Хотя тут, мне кажется, сейчас думать надо Не о том, что противник может захватить базу А о том, что Все пропало и бой проигран По-хорошему оставшись вот так, да, в одиночестве против восьмерых, ну уже шестерых противников. Как-то оставшиеся не торопятся вообще. Не могут же они все сидеть по кустам. Это как-то глупо. Обычно, когда остается. Противники преобладают числом, все летят вперед, дабы успеть урвать фраг, там побольше дамаги нанести. Эти как-то вообще не торопятся. Ну вот, наконец-то удается обнаружить противника 268, не успевает выстрелить Т57, конечно, опасно барабан. Раз не пробитие, два не пробитие, три не пробитие. С четвертого снаряда все-таки умудряется там выцелить. При этом немного замешкался, долго что-то начал там разворачиваться, сдавать задом. Он а успевает перезарядиться 268 и еще один противник отправляется в ангар. Союзники там в чат пишут, заряди фугас. но мне кажется, в данной ситуации не надо игрока трогать, пусть сам играет. А ты, если... Ничего толком для команды не сделал. Отправился в ангар. Сиди и молча наблюдай. Ну и леди в другой бой. Нечего людям под руку писать и мешать. Здесь вот еще парочка выезжает. Гриль 15 и С 7 Удается танкануть. Раз. Второй. Минус еще один противник. И опять гриль не пробивает. Да что же вы не знаете, куда 268 пробить, не пойму. Вроде там ничего сложного, в НЛД-268 шьется без проблем. Ну, может быть, не каждым снарядом, но у гриля-15, я думаю, там бронепробитие на голде должно быть заоблачное. Но при этом, да, умудрился два раза не пробить. Ну, хотя один раз стрелял, я смотрю, базовым снарядом, один раз специальным. Но тем временем остается всего два противника, так так, так получается парочками подъезжают С, ну, Сначала две арты уничтожил Потом поехал на базу Встретил еще двух противников Кто там был Т-57 и 268 68 Ну и еще двое пытались заехать Сзади удивить Т-68 не получилось Тоже поплатились за свою вероломность Так сказать отправились в ангар Остались еще Бабаха и Гриль-15 У обоих стволы серьезные ну, один снаряд можно, конечно, выдержать. Прочности хватит. Но в том-то и проблема, что противников два, и бабаха, скорее всего, на фугасах. Потому что редко бабаху встречаешь, которые не фугасными снарядами стреляет, а тем более голдовыми. А, -а, -а и не, не, не получается попасть по грилю 15. Ну, тут видно было, в принципе, уже, что не попадет. Возможно, у игрока просто рука дрогнула, потому что гриль 15 уже заезжал за камушек надо было либо сразу, так сказать, стрелять с вертухана, не сводившись пол положиться на удачу. Ну, либо вообще не стрелять, дабы не светиться. Хотя гриль 15 и так знал, с какой стороны находится 268, потому что прошло не так-то и много времени. Еще недавно 268 был в засвете. А, да, Гриль 15 промахивается! Бабаха, вот в чем вопрос. Может быть, где-нибудь на центре, да, отсюда в бортину может прилететь. Ну, пока что не видно. Снаряды не летят. Бабаха, по-моему, опаздывает здесь на самое интересное. И еще раз удается тан танкануть специальный снаряд от гриля, но уже, правда, от другого. Ну, уже четыре с лишним тысячи натанкованного. Пошли заключительные две минуты боя. Теперь угадать только, где же находится бабаха. Ну, не знаю, в такой ситуации, наверное, лучше всего ехать там, где она светилась последний раз. Потому что, мало ли, вдруг перевернулся, там товарищ лежит на боку, скучает. Надо его повеселить немного. Ну, что, по-видимому, и решает сделать объект 268 дробь 4. Правильный сказать игрок-танкист с севера. Не, ну как-то несерьезно. Получается, люди докачиваются до 10 уровня, а играть так даже маломальски не научились. Вот бабаха сидит здесь за углом и чего-то просто ждет. Она ждет, когда за ней приедет 268-й и освободит ее от этих страданий в этом бою. Потому что он уже не знает, чем здесь заняться. Фугасом уже ничего сделал 268-му Бабаха здесь не сможет. Ну, урон, конечно, нанести-то сможет, но слишком небольшой вот вообще не получается да зарядил бронебойку понадеялся и не получилось и тоже отправляется в ангар красавчик 268 -й. всем спасибо за внимание не забываем подписываемся на канал кому понравилось обязательно ставим понравилось всем удачи до новых встреч пока пока